Для того, чтобы принять оплату банковской карты, необходимо перейти в раздел «Денежные средства», «Эквайринг», «Эквайринговые операции». В форме эквайринговой операции отсканировать платежный документ по QR-коду. Это может быть акт на оказание услуг, счет на оплату или квитанция на оплату. После сканирования документа автоматически откроется форма эквайринговой операции «Создание». Сотруднику кассы необходимо проверить корректное заполнение полей согласно отсканированному документу. В поле контрагент отображается ФИО заказчика, плательщика, либо наименование организации, указанного в платежном документе. В поле «Сумма» отображается итоговая сумма к оплате. В поле «Договор» отображается дата и номер договора, указанный в платежном документе. На вкладке «Чек КГМ в таблице «Список номенклатуры чека ККМ» отображается наименование, номер и дата сканируемого документа. После проверки правильности заполнения необходимо сохранить документ, нажав кнопку «Записать». После сохранения данных необходимо принять оплату, для этого нажимаем кнопку «Оплатить картой». В появившейся форме нажимаем кнопку «Выполнить операцию». При успешном выполнении банковской операции напечатаются два чека и один чек ККМ. Статус документа изменится, с банковской операцией не производилась, на банковская операция произведена.